Привет, всем привет, дорогие друзья! На связи уже не доктор с собственной персоной канал Ужени Доктор Лайф. И сегодня мы с вами будем проводить интереснейшую беседу. Я буду отвечать на ваши вопросы, и предметом нашей беседы сегодня будет проект Дейзи Вместе в содружестве с Эндотеком. Да, то есть это как бы два проекта. Дейзи это смарт-контракт. А Endotech – это компания, которая предоставляет услуги по э, алгоритмическому трейдингу. Значит так, в конце у нас будет конкурс среди всех зрителей прямого эфира. И я буду разыгрывать три э, приза. приза по 100 долларов каждый. Именно столько стоит самый маленький пакет в Daisy. Эти 100 долларов как раз таки позволят вам зайти в этот проект на старте, проинвестировать эти 100 долларов и сделать из этих 100 долларов еще больше долларов. Да? И все это в криптовалюте Tron. Все мы приводили, это уже будет третья презентация, по-моему, да, третья на этом канале, которую я провожу по поводу Daisy. У меня там на основном канале еще было Дейзи тоже посвящено несколько моментов, в основном связанных с доходностью. И реальностью происходящего вот. И сегодня будет одно маленькое, но существенное отличие от тех предыдущих презентаций и в особенности это отличие имеет значение как раз таки на старт данного проекта, который был перенесен, кстати, на 4 января. И это уже окончательная дата. Это уже 100% 4 января Дейзи будет запущен. Уже сейчас понятно, что это будет самый крупный за всю историю блокчейна смарт-контракт. Очень много людей собралось на старт. А где есть люди... Там есть поток, там есть поток финансов, где есть поток финансов, можно заработать. Мы сегодня с вами будем опять с самого начала проходить э, всю презентацию, потому что наверняка среди вас есть здесь новички, которые ничего не слышали об этом проекте. И я постараюсь ее сделать короче, чем в прошлый раз. А в прошлом видео я рассказывал подробнее с акцентом на том, как зарабатывать на пассиве. Сегодня я тоже сделал на этом акцент, но ну постараюсь все-таки действительно короче. Надеюсь, вам не придется пересматривать, то прошлое видео этого будет достаточно. Так, у нас что там, собираются люди потихонечку? Надеюсь, меня хорошо слышно. Да, молодец за пунктуальность. Спасибо большое, что похвалили меня со старта. Я в конце уделю особое внимание всем вопросам. Я уже сейчас вижу вопросы, которые посвящены в первую очередь вот этому самому обновлению, о котором я сегодня буду, на котором я буду делать акцент, да, что меняет в корне режим старта и заработки многих людей. То есть она, это, это нововведение увеличит заработки, участников в десятки раз что вы поняли да? то есть прям во много раз и этот проект на, на текущий момент становится ну прям очень привлекателен для, для инвестора и для сетевика. Очень нужно 100 долларов, пишет Александр. Александр, у тебя будет э, шанс, ровно как еще с двумя другими счастливцами, э, выиграть этот приз. Кроме того, мы будем сейчас до старта проводить по две такие презентации в неделю. И на каждой из них я буду разыгрывать по 300 долларов. Вот... Так что будет еще, не, еще как минимум три презентации, кроме этой будет. Так что еще 1200 или 1500 долларов впереди. Прошлые 300 мы, кстати, уже разыграли. И все призы я передам победителям за день до старта. Точнее, это даже будет не 100 долларов, а по 110 долларов я переведу каждому. Так что можно считать, что при 110 с учетом возможных колебаний курса трона, чтобы у всех точно хватило на приобретение пакета за 100 долларов. Итак, итак, итак, итак. Поехали. Давайте быстренько пройдемся по слайдам, по презентации. Сейчас я включу экран. Вот, Мы опять же будем сегодня немного рисовать, но по большей части я пройдусь по слайдам. Это будет быстрее. Значит, ребятушки, что такое Daisy и что такое Endotech? В первую очередь, давайте начнем с Daisy. Daisy это смарт-контракт. Вот, который уже написан и аудит которого уже пройден. Скоро мы э, получим официально результаты данного аудита. Это смарт-контракт на блокчейне Tron, который управляет э, финансами именно маркетинговой частью э, содружества проектов Daisy и Endotech. Вот, то есть... Я сейчас дальше буду объяснять и рассказывать. Деньги будут делиться, те, которые заходят через смарт-контракт Дейзи, они будут делиться пополам. Одна половина будет распределяться по участникам смарт-контракта Дейзи, а вторая половина денег будет уходить под управление э, компании Endotech, компании с многолетней историей, которая занимается созданием алгоритми ботов алгоритмического, алгоритмической торговли и в этой сфере уже 8 лет а последние 3 года продавала этих ботов в розницу ну там Правда, розница была от 10 тысяч долларов, да, так что все равно было не для всех. да, То есть не у каждого человека сегодня в мире есть 10 тысяч долларов. На текущий момент розничная продажа э, ботов Endotech закрыта, потому как у них есть партнерские соглашения с Daisy. И э, Daisy теперь... Э, Теперь все заходы в Endotech, возможны только через Daisy, и, соответственно, минимальный порог входа 100 долларов, что позволяет уже пользоваться алгоритмическим трейдингом этими продуктами уже простым смертным, скажем так, да? То есть это то, о чем говорила Анна Бекер, непосредственно создатель Daisy. Эндотека о том, что ее целью как раз было донести именно алготрейдинг для рядового пользователя. То, что на сегодняшний день еще не было возможно, потому что такой шикарный инструмент, он доступен, как правило, институционалам, миллиардерам, ну и, собственно, каким-то крупным фондам. Но вот с Дейзи у нас теперь получается немножко по-другому. Теперь давайте в первую очередь начнем с того, что это инвестиции, да? Прежде чем мы продолжим, все должны осознавать свои риски, да? То есть не бывает бесплатного сыра, он бывает только в мышеловке, все это знают. И если ты хочешь что-то зарабатывать, то тебе придется чем-то рискнуть, да? или чем-то пожертвовать, или собственным временем, собственным трудом, или в данной ситуации ты должен рискнуть. да, И в случае чего... Ты должен осознать, что ты можешь потерять свои деньги частично или полностью Потому что любого рода инвестиции исключительно связаны с рисками И никто ни в коем случае в Дейзи, ни в Дейзи, ни в Эндотеке не гарантирует никакого дохода тот же алгоритмический трейдинг, который мы видели в Endotech, и вы сами можете это проверить на основании отзывов их клиентов за последние три года, он давал исключительно положительные результаты, да, то есть сумасшедшие там в среднем, там разные, разные стратегии давали там от 200% годовых, там 100-200% годовых и вплоть до 10 тысяч, там 2100, я видел 2100% годовых, самая такая доходная оказалась стратегия с кредитным плечом, но, и даже за этот период трехлетний, что я видел уже и смотрел, как работает этот бот. и Я созванивался с Ильей, смотрел, как, как он тестировал э, эти стратегии на разных своих аккаунтах на Binance. И было видно, что были месяцы, когда была просадка. Поэтому нужно понимать, что э, в данном случае в Endotech это не легенда. Это действительно контора, которая занимается управлением капиталом посредством своих разработок. И они могут как торговать в плюс, так могут торговать и в минус. Поэтому еще раз риски. И в первую очередь вся эта оболочка упакована в краудфандинг. Почему краудфандинг? Я сейчас объясню. То есть у нас три, три есть важных момента, которые, которые нужно обсудить. Значит, про Анну Беккер я уже сказал. Это великая женщина. Это мощнейший математик, которая решает задачи. В IT-сфере, которые не подвластны практически никому на свете, под управлением этой женщины в свое время было более миллиарда долларов. То есть она работала над созданием изначально они работали над созданием алгоритм, ботов алгоритмического трейдинга для брокеров, и у них было более 300 брокерских компаний в качестве клиентов. То есть, И можете представить да, себе этот масштаб, эти деньги. Uh, у нее была uh, компания в свое время. Кстати, можно... Профиль даже. Давайте посмотрим профиль ее в LinkedIn. Если я не закрыл. Да, я ее еще не закрыл еще с прошлой презентации. Ее можно найти в LinkedIn. Есть вот официальный сайт NDTK. Здесь, кстати, есть у них вся команда. Есть у них статистика по их, по их стратегиям доходности. Здесь можно в разделе Портфолио посмотреть. Можно посмотреть их блог почитать. У них есть и социальные сети. Ну и LinkedIn и команды. И в первую очередь нам интересно. Анна Бейкер, uh, у нее достаточно старый, послужной, большой послужной список uh, и одним из первых таких мощных uh, ее прорывов да, именно в, в, как раз таки в этой финансовой сфере, это то, что она как раз таки создала собственную компанию, которая называется Strategy Runner. Она, они в принципе этим и uh, занимались. В итоге они крупнейшему мировому uh, брокеру MFGlopal, Продали эту компанию почти за 4 миллиона долларов. И Анна занялась сплотной как раз таки разработкой Искусственного интеллекта И как она говорит, им сейчас Они хотят сделать новую разработку Которая называется супер искусственный интеллект э, Супер не в смысле, что там, Действительно искусственный интеллект супер умный На самом деле искусственного интеллекта еще до сих пор нет Ну как именно полноценного И никто этого не скрывает Но есть как бы некоторые наработки В некоторых сферах, которые уже позволяют Достичь больших результатов Чем скажем, э, работа об, отдельного человека. Они работают э, с биг и как раз-таки готовят новый продукт, супер э, искусственный интеллект. Супер означает, что он как бы не, не умнее того, что есть искусственный интеллект, а он как бы на ступень выше и охватывает гораздо больше элементов. И на прошлом э, вебинаре официальном, вот, который, кстати, проходил вчера, на котором было, ребятушки, Вдумайтесь только на секунду, вдумайтесь, более 6 тысяч зрителей онлайн со всего мира. Более, вот настолько вот масштабы. И вот она как раз таки сравнивала, где тут она выступала, она как раз таки говорила о том, что... На сегодняшний день Если сравнивать То, что они хотят сделать с тем, что уже есть Это все равно, что сравнивать человека Который может видеть слона целиком Или других шестерых человек Которые вот ну, на сегодняшний день то, что есть Это шесть человек слепых Которые трогают этого слона И кто-то трогает его за хобот И думает, что это змея Ну и в общем-то не видит всю картину целиком И именно то, над чем они сейчас работают Вот как раз-таки они проводят Краудфандинг для создания именно Вот этого супер супер искусственного интеллекта для алготрейдинга и э, для этого им нужно 10 миллионов долларов но сам важен сам момент как они решили подойти к вопросу сбора таких э, средств это, это на самом деле очень необычно очень необычно и это выгодно для нас где то у нас было про систему краудфандинга да вот, система краудфандинга они хотят собрать 10 миллионов долларов. Каким образом? Есть Daisy да, вот как раз-таки смарт-контракт, который управляет э, всей маркетинговой частью, там и реферальная программа, и матрица, о которой мы сейчас поговорим, на которой можно зарабатывать и даже без приглашений. И есть вот на этой вершине. Естественно, в матрице есть один аккаунт это будет аккаунт Эндотека. И как раз таки. Сбор э, средств в Дейзи, прием средств э, окончится, когда самый верхний аккаунт заработает 10 миллионов долларов. Где-то тут было, да, вот, по-моему, где-то здесь было. Ладно, не суть. 10 миллионов долларов они хотят собрать как раз-таки с помощью вот этой штуковины. Э, но э, на какой момент э, они получат эти 10 миллионов долларов? Вот в чем самый главный вопрос. На тот момент, когда примерно, ну, то есть если учитывать маркетинг, о котором я еще раз повторю, мы сейчас поговорим подробнее, примерно будет товарооборот около 300-400 миллионов долларов. Это значит, что когда они соберут 10 миллионов долларов, по всем партнерам разойдется 190 миллионов долларов только лишь по матрице. 190 миллионов долларов, Думайте в это. да? То есть порядка 5% всего лишь в данной ситуации уйдет а, непосредственно эндотеку. И еще 200 миллионов долларов при этом уйдет под управление эндотеком. И честность и прозрачность которого будет ежемесячно контролироваться одной из крупнейших в мире аудиторских компаний, которые будут проводить как раз таких финансовый аудит. А, что это за компания объявят уже буквально перед стартом. Мне уже говорили, как она называется, но просили пока что не называть. Это, это компания, которая входит в топ-4 аудиторских компаний мира, чтобы вы понимали. То есть это вот на таком уровне все организовано. Теперь наша задача, да, вот, а вот эти 200 миллионов, которые будут под управлением Эндотека, за каждую положительную сделку, то, что там они наторгуют в плюс, вы тут же получаете возможность эти деньги с вашего, соответственно, пакета вывести как в качестве дохода, не считая там доходов по вот этим матричным бонусам, другим бонусам, и э, кроме того, надо же понимать, что это все-таки краудфандинг, они хотят выйти на IPO на австралийскую биржу. Вот, который называется ISX. Это пока что не точно, но вот. Пока что вот это у них в планах. И получается, когда вы покупаете пакет, вы помимо того, что занимаете место в этой матричной системе в DAISY, вы зарабатываете на трейдинге через Endotech, вы еще претендуете на часть акций, которые будут проданы на IPO уже в 2022 году. Соответственно, когда вот этот сбор будет завершен, они будут выходить на IPO, и 10% от тех акций, которые они вообще в принципе планировали, Имитировать в самом начале Они как раз таки будут выданы партнерам DAISY У которых были собственно пакеты Соответственно 5 акций будут партнером Пропорционально долям И 5% акций процентов акций будет выделено лидером Вот как на этом слайде указано Вы здесь на данном этапе Можете посмотреть дорожную карту Развития компании Как это все у них происходило Но мы сейчас на этом долго заострять Внимание не будем вот, про смарт-контракт я уже вам сказал. Теперь давайте разберемся с, с, с, с маркетингом. Так, только я переживаю, чтобы там было все видно. Я сейчас проверю, а то вдруг там мне уже кто-то кричит, что ничего не видно, ничего не слышно. Так. Розыгрыш будет рандомно через прогу you2gift, Все верно. Расскажи. Про вечерний, вчерашний вебинар уже рассказал. Так, и про роликсы тут кто-то говорит. Да, роликсы у нас тоже разыгрываются. У нас не только мелкие призы по 100 долларов, у нас еще разыгрываются роликсы золотые. Но там с роликсами немножко посложнее, соответственно, будет. Вот, чем дороже приз, тем сложнее. Вот так, все, все есть, все видно, все слышно. Хорошо. Хорошо. Так, ребятушки, пока я вот так вот здесь проверками занимаюсь этими всякими, не помешало бы поставить лайк вот этому видосу. Вообще было бы просто шикарно. Я был бы вам сказочно просто, безмерно благодарен за все это. Значит, давайте рассмотрим про краудфандинговые пакеты. Да? То есть, уже понятно, чтобы чтобы принять участие во всем этом действии, нужно будет. Воспользоваться смарт-контрактом DAISY, который находится на блокчейне Tron. Как им воспользоваться? Вот в чем вопрос. Воспользоваться можно посредством специальных кошельков в блокчейне Tron. Их таких три. Из самых популярных. Это TronLink, TronWallet и Clever. В случае с первым из них, вот как TronLink, я уже сделал текстовые инструкции и видеоинструкции вот кстати текст, вот в описании ссылочка DT инструкция к подготовке к участию вы можете видеоинструкцию посмотреть. а если не хотите видео да, то э, в описании под этим видео с инструкцией вот, которая есть ссылка на которую есть в, в описании под этой прямой трансляцией есть уже ссылочки на текстовые инструкции вот и ссылочка на скачивание кошелька вот кстати они вот есть отдельная инструкция как создать Tron-Link кошелек и как с, с помощью него заходить в проект Дейзи. и для тех кто вообще не знает как пользоваться криптовалютой у, которой, который, ну, у которых нет крипты как купить криптовалюту трон где это сделать как это сделать с помощью банковской карты или с помощью других платежных систем текстовые инструкции такие имеются я даже наверно после Окончание данного стрима я уже э, эти прям прямиком ссылки на текстовые инструкции скину в описании к этому ролику. Так что если смотрите в записи, они там уже должны быть все эти ссылочки. Так, возвращаемся. Ну, я надеюсь, что понятно, да, что нужно будет специальный кошелек установить. Я, например, покажу кошелек вот такой вот, вот Tronlink. Так, сейчас я в него зайду. вот вот такой кошелек троны и как будет выглядеть до да, смарт-контракт ну вот я на примере другого смарт-контракта который называется just game в котором я уже почти год участвую не уже год, да. и здесь собственно это тоже смарт-контракт то есть будет обычный сайт но допустим чтобы выполнить какое-то действие там что то что-то купить да вы просто там ну к примеру, да, это будут какие-то у нас пакеты, там будет поле и, например, купить пакет, вас сразу же перебросит, если у вас такое расширение установлено или на телефоне установлен кошелек, вас сразу же будет перебрасывать на подтверждение такой операции, С кошелька будут списаны троны и все произойдет в автоматическом порядке. То есть не надо там ничего отправлять, просто две кнопки нажать и чтобы, по сути вы уже будете участником DAISY. Вот что значит работа со смарт-контрактами. Буквально пару слов еще скажу по поводу смарт-контрактов, чтобы мы уже к этому не возвращались. Кто не знает, смарт-контракт это программный код, который изначально, изначально залив, то есть уже имеет финальную версию, без возможности его каких-либо изменений. То есть он поэтому тщательно тестируется и аудит его уже готов, мы его получим перед стартом, тоже увидим аудит, аудит, программ, аудит программной части смарт-контракта DAISY. Смысл в том, что за безо... это полностью автономная система Децентрализованная Повлиять или изменить что-то в ней Сделать ну, не представляется возможным никому Ни, ни админам, ни обычным участникам ни, Вообще никому да? До тех пор, пока в безопасности сам блокчейн Например, того же трона да? вот. И поэтому мы здесь в, в данном сочетании Daisy и Endotech в Daisy за нашу безопасность, за безопасность наших средств отвечает непосредственно смарт-контракт, а не какой там живой человек, который может совершить ошибку, а именно смарт-контракты. Это полностью прозрачно с помощью блокчейн-эксплорера, где можно отследить вообще любую операцию и посмотреть, куда вообще деньги уходят. Да, то есть Это все в этом суть блокчейна. А вторая часть это как раз таки Endotech, там уже деньги конечно же централизованные, они хранятся у них, но за прозрачность тех денег и что с ними происходит как раз таки э, нам тоже не, не нужно будет волноваться, потому что будет проходить публичный аудит каждый месяц как раз таки вот этих вот средств, которые находятся под управлением. Поэтому такие вот дела. Теперь давайте про инвестиционные, краудфанд, точнее краудфандинговые пакеты, правильнее говорить. Всего их 10, да, то есть как можно войти в проект. Есть 10 пакетов. Самый дешевый вот как раз таки 100 долларов, как стало известно с самого начала нашей презентации. Самый дорогой 51 200 долларов. Но есть один нюанс. Вы не можете купить сразу 10 пакет, не купив предыдущие. То есть, допустим, если вы хотите купить э, десятый пакет, да, пакет номер 10, то вам придется купить все предыдущие, все 9, и в сумме это обойдется в 102 тысячи долларов. Таким же образом, если вы хотите купить второй пакет за 200 долларов, то вы сначала должны будете купить пакет за 100 долларов, а затем уже купить пакет за 200 долларов, и в сумме это будет 300 долларов. Поэтому мы видим здесь в первой колонке стоимость этих краудфандинговых пакетов, а во второй колонке мы видим суммарную стоимость, сколько нужно всего денег для того, чтобы купить конкретный пакет, допустим, пятый. Всего нужно 3100 долларов, потому что все предыдущие вместе с ним, вместе стоят 3100 долларов все пакеты учитываются абсолютно и здесь вот мы видим как раз таки следующие две колонки сколько денег находится в трейдинге и сколько уходит на дейзи крауд дейзи крауд это те награды которые будут распространяться как раз таки по матричной структуре и включая еще другие пять видов бонусов мы о них сейчас тоже поговорим и еще третья у нас колонка есть доли э, в пятипроцентном пуле акций для инвесторов вот как раз таки вы когда покупаете пакет у вас 50% на маленьких пакетах уходит в трейдинг. 50% уходит в Daisy Crowd. И вы также получаете долю в пуле акций, которые вы получите, когда уже будет IPO проводиться у Endotech. И, соответственно, вам уже будут начислены эти акции. И когда уже там начнутся торги на бирже, вы, будете, вы сможете либо получать дивиденды по этим акциям, либо уже их там просто реализовать, продать. Вот, Соответственно, мы видим здесь первые 7 пакетов, и они разграничены желтой чертой с пакетами 8, 9 и 10. В чем их различие? различие. Ну, кроме того, что за каждый более крупный пакет вы получаете гораздо большее количество долей акций в пуле, да, вот этих 5% пуле. То есть, соответственно, допустим, у кого-то будет 1000 долей, а у вас 10 тысяч долей, да, там, или у кого-то 100 долей, или у вас 100 долей, у кого-то одна доля, то, соответственно, тут у кого 100 получит 100 раз больше, чем тот, кто один. То есть в процент в пропорции будут распределяться эти акции. Но это как бы дело будущего. Нам интересно то, что будет прямо здесь и сейчас, после старта. Вот как вы можете обратить внимание. Резко возрастает количество денег в трейдинге, начиная с 8, 9, 10 пакета. Все дело в том, что если мы возьмем первые 7 пакетов, то здесь уже деньги делятся 50 на 50. Но на более крупных, начиная с 8 пакета, уже в трейдинг уходит не 50%, а 70%. Поэтому доходность от трейдинга почти в полтора раза больше на пакетах с 8 по 10. То есть чем больше вы вкладываете, соответственно, тем больше вы будете получать доход. Вот. Там еще есть несколько моментов важных, как, почему более крупные пакеты более выгодны. Ну, об этом мы сейчас постепенно все, все узнаем. Так, нас, Насчет пакетов. Давайте я хочу посмотреть, э, если все понятно, э, то мы продолжим. Так, Первые дни больше 100 тысяч зайдет. Uh, это сколько ожидаешь людей в проекте? 300 тысяч, 500 тысяч, миллион, полтора миллиона или твой вариант? Спасибо. Uh, я uh, так подозреваю. Ну, вообще-то мой спонсор мне говорит, что зайдет около 100 тысяч человек на старте, не меньше. Ну, те... это имеется в виду не просто регистрация, это кто купит пакет. То есть, ну, действительно очень много народу, чтобы понять. Прям, ну, до да хера, мягко говоря. Вот. Сколько всего зайдет? Ну... Я думаю, очень много. Я думаю, что, наверное, всего будет там 1300. Дело в том, что есть еще один важный нюанс. Вот мы говорили уже с вами в самом начале, что 400 миллионов долларов, да, вообще где-то будет 4, 3, от 300 до 500 миллионов долларов. Нужен будет оборот вот этого Дейзи, чтобы верхний заработал 10 миллионов. Почему? Ну Потому что там все вглубь будет уходить. Вот где-то где вот такие вот суммы. Поэтому, учитывая средний депозит, который я ожидаю в этом проекте, полторы тысячи долларов, ну, э, пока будет краудфандинг Дейзи, я думаю, что это будет пару сотен тысяч участников. Но есть один важный нюанс, что когда, когда закончится э, сбор средств под DAISY, да, то есть у людей останутся их пакеты, они смогут дальше зарабатывать э, с трейдинга, но прием средств под Endotech уже закончится. Это пока что неофициальная информация, но есть уже понимание, и у Анны есть понимание, что когда закончится сбор средств по Дейзи, при успешном да, завершении, когда они все здесь реализуют, они запустят еще другую программу, которую... Которая, скорее всего, будет как-то связана с медициной Я так понял, потому что Анна еще в медици... с медицинским оборудованием Как-то с программным обеспечением Связана каким-то образом Я подробностей не знаю И важный момент, что когда запустится вторая программа Вот эта вся структура матричная Которую я сейчас буду рассказывать Она сохранится То есть дальше то есть весь, Вся эта краудфандинговая модель Она не будет создаваться отдельным смарт-контрактом А Дейзи продолжит работать в, той, в том же духе то есть и все те люди, которые будут участвовать дальше, они смогут дальше на этом всем зарабатывать именно с маркетинговой части DAISY. Вот. Так что таким образом. Людей, я думаю, будет много. То есть, главное, чтобы это все шло успешно. Да? Но я думаю, что если каких-то казусов не будет и Endotech будет показывать хорошую доходность людям по трейдингу, то... С какой стати ему останавливаться. Поэтому я думаю, развитие будет этим. Так. Спасибо, ребятушки, за лайки. Я вижу, что вопросов больше пока нету. Хорошо, тогда мы продолжаем. Продолжаем. Я сейчас буду переходить к самой сложной части. К самой сложной части данной презентации. Это описание работы форсированной матрицы. Вот именно Дейзи. Но перед тем как мы перейдем к Дейзи, я хочу э, поговорить, э, пару слов сказать о трейдинге. Да? Какой примерно доходность будет от трейдинга? Да? То есть половина денег у нас уходит, от половины до 70% у нас уходит в трейдинг. И что мы будем получать на это? Предыдущие. Как раз-таки тесты показали, что доходность, э, по, средняя доходность по стратегиям как раз-таки НДТК, она э, около 200-300% годовых. Сейчас э, текущая доходность будет немножко выше, как э, говорит Анна, потому что они добавили ботов э, с да, с плечом которые торгуют на фьючерсных рынках. Но они, эти такие стратегии будут занимать небольшую долю э, под для управления капиталом эндотека. Поэтому доходность там вырастет. Ну, в общем, грубо говоря, они ожидают примерно 300% годовых, если рынок себя будет вести примерно таким же образом, как сейчас. Но ведь 300% годовых начисляется на... Половину от депозита нужно понимать, да, что это 300% не от всей суммы, которую, за которую вы заплатили за инвест э, пакет, а только от той суммы, э, которая у вас уходит в трейдинг. Нужно помнить, что еще друг, часть другой суммы ушла в дейзи и там мы тоже сейчас рассмотрим, как распределяются деньги. Вот и вот примерно будет 300 процентов, причем сложным процентом. Соответственно, когда вы будете, там, Дейзи, если, Эдотек, если будет совершать положительные сделки, только он совершит, закроет сделку в плюс, у вас тут же появится возможность вывести этот профит. Если вы этот профит не будете выводить, то следующие проценты от всех последующих сделок будут начисляться на те деньги, которые вы получили, Попали в трейдинг от, от покупки вашего пакета и на те деньги, которые вы не вывели. То есть, все ваши деньги, все что, ваши деньги, что остаются в Endotech, которые они работают, на них начисляются соответственно процент. Поэтому можно, скажем, сказать следующим образом: что если оставить деньги под управление в эндотеке на целый год, да, и получить 300 на остаток, да, который идет в трейдинге, то по отношению к базовой сумме на второй год доходность уже будет, соответственно, в три раза больше, ну при условии, что примерно вот этого доходность 300 сохранится. То есть уже во второй месяц получите процент 300 не только на то, что у вас было изначально, а еще на те 300 которые вы получили сверху. И того будет получается сколько там 1200 процентов будет доходность уже на второй год да? то есть это сила сложного процента с каждого вывода есть комиссия она составляет 30 процентов 15 процентов из которых идут опять же по структуре людям участников по маркетингу и 15 процентов это комиссия непосредственно самого эндотека то есть эндотек таким образом зарабатывает за предоставление собственных услуг по алготрейдингу вот Это то, что касается именно трейдинговой части дохода от эндотека. Тут я думаю, что уже ничего не нужно дальше объяснять. Уже и так все понятно. Но у нас еще есть сложная, <смех> интересная часть, которая может нам в первые дни дать огромные заработки, уже иксы, прямо с самого старта. И вот сейчас об этом я буду рассказывать. Я буду рассказывать о матричной структуре. И, наверное, по традиции, наверное, мы лучше будем рисовать будем рисовать чтобы это было понятнее и я сейчас э, переключусь М -м Так, секунду сори сори сори сори извините ребятушки что-то я не вижу сцены где-то у меня тут была Раз, два, три. Слышно меня вообще? А, есть, все есть. Так, сейчас секунду. Угу. Все, я понял. Я понял. Сейчас вот мы будем колхозить. Во. По колхозил чуть-чуть. Извините, ребят, Небольшой колхоз. Так, э, колхоз у нас связан с тем, что я переключился на графические планшеты. И я буду э, сейчас вам рисовать матричную структуру, как работает DAISY. Так, вот помним, да, есть доходность в НДТЕКе, 300% годовых на ту половину. Есть у нас еще вторая половина, и это матричная структура. Матричная структура в DAISY, это уже DAISY отвечает за эту часть, и именно эти 50% ими управляет смарт-контракт. Она представляет основа ее части составляет матричную структуру. Матрица 3 на 10. Что такое матрица? Матрица это структура. Вот, допустим, есть участник, да, он занимает какую-то позицию в этой матрице. Ну, вот, допустим, это вот аккаунт эндотека, да То есть самый верхний это вот аккаунт Эндотека, который, на который они хотят собрать 10 миллионов долларов. Да? Матрица 3 на 10 означает, что э, по иерархической структуре у данного аккаунта есть 3 места всего лишь, а 10, 10 вот 3 на 10, да, 3 это 3 места в каждом уровне, а на 10 означает, что всего таких уровней в глубину 10. Соответственно, у НДТК есть 3 места, куда может стать 3 аккаунта. Да? То есть Это уже аккаунты каких-то лидеров, людей, э, которые ставят свои аккаунты. И у каждого из них в свою очередь, тоже есть только по три места. То есть у каждого из них тоже только по три места. И у каждого человека в такой структуре может быть в первой линии только по три места. То есть что это значит, что если вы берете свою реферальную ссылку или кто-то новый регистрируется в DAISY, не обязательно даже по вашей реферальной ссылке, то система ищет такому человеку свободное место. И поиск такой производится по алгоритму сверху вниз Слева направо, то есть сверху вниз означает, что, да, то есть в первую очередь занимают, заполняются самые верхние уровни, да, во вторую очередь заполняются более нижние уровни, и, соответственно, заполняться будет э, по формуле, да, кр крайние левые позиции слева направо, да, то есть если мы увидим, здесь это у нас был первый уровень, это у нас второй уровень, здесь у нас уже третий уровень, и, соответственно, следующий человек станет вот, э, в крайнюю левую позицию под крайнего левого человека. Вот уже следующий человек станет по крайнюю левую позицию под второго человека. И так далее. Да? Когда заполнятся все вот эти места, потом уже будут заполняться вторые места. И так последовательно вот слева направо. То есть таким образом заполняется вся эта структура э, иерархическая. Так, давайте мы тут сотрем это все дело. Вот. Э, и в чем соль? В чем соль? А соль заключается в том, что с каждого из этих уровней по цепочке вверх отправляется определенная часть от денег, которые были потрачены человеком на покупку этого краудфандингового пакета. Теперь мы давайте вернемся в, на секундочку к нашим слайдам. К нашим слайдам. И здесь мы посмотрим, что, что сколько с этих уровней можно получать. Мы видим, что с первого и второго уровня мы получаем по 4% от стоимости пакета. С третьего по восьмой уровень включительно по 3%. Вот. И с девятого и десятого по 4%. И всего на матрицу уходит 34% от всех средств. А я хочу напомнить, что у нас в DAISY 50% от пакета. Да, то есть поэтому мы, мы видим, что две трети всех средств, которые остаются под, э, у DAISY, у смарт-контракта расходятся по людям в, в рамках данной структуры. То есть это 34%. В данном случае это э, с, э, награды с э, бонуса с пакета с 1 по 7. С более крупных пакетов с 8 по 10 награды в два раза меньше. Почему? Потому что в маркетинг э, уходит 30% вместо 50. Да? То есть мы же помним, что на крупных пакетах 70% идет под, под управлением капиталом э, эндотеком. Вот. А 30% остается, и, соответственно, доля меньше, соответственно, и награды меньше с более крупных пакетов. Вот, как это выгля будет выглядеть на практике? Возвращаемся к рисованию. На практике это будет выглядеть так. Есть люди, допустим, вы занимаете э, свою позицию, допустим, вот это вы, вот это вы, я буквой В напишу, это вы, э, вы заняли позицию и начинают э, под вас становиться люди. Каким образом они под вас могут встать? Каким образом? Вы можете взять свою реферальную ссылку и дать ее своим друзьям, знакомым и кто зарегистрируется, займет в вашей структуре первую свободную ячейку, да. То есть, если здесь уже будет стоять человек, тот, кого вы зарегистрируете, станет вот сюда. Если вы не хотите или не умеете кого-то приглашать, да, то есть не страшно. То есть, структура все равно будет у вас заполняться, если над вами происходит активность. То есть, допустим. В систему вот, над вами есть будет ваш спонсор. Да? Вот, это у нас уже не эндотек. Вас кто-то пригласит, вы по чьей-то ссылке зарегистрируетесь. Ваш спонсор проявляет активность. У вашего спонсора тоже есть спонсор. Он тоже проявляет активность. И у всех у них, кто выше вас, у них э, ваша структура находится в рамках их структуры. Соответственно, все ваши вышестоящие спонсоры трудятся совместно вместе с вами и людьми, которые под вами над заполнением вашей матричной структуры. Соответственно, если здесь мест уже там не остается, да, а у нас на старте около 100 тысяч человек готовится заходить в Endotech, в Adaisy. Endotec, в то система ищет свободные места, и в любом случае, при таком порядке: сверху вниз, слева, направо, да, она будет использовать ваши места и ставить вам людей. Соответственно, для вас, вот если вы, да, это ваш нулевой уровень, вы здесь находитесь, нулевой на уровень, то от вас этот уровень будет первым. И, соответственно, со всех вот этих вот людей вы будете получать 4% от размера их депозитов. Далее, если как может быть заполнен второй уровень. Опять же, вы можете кого-то пригласить, поставить. Вот эти люди, которые уже под вами стоят, могут начать сами приглашать. Вот. Либо же, также от ваших вышестоящих спонсоров эти люди могут попасть к вам переливом. То есть уже три, пу три пути, три источника поступления новых людей с новыми депозитами, с новыми покупками под вашу структуру. Со второго уровня, это уже от вас будет второй уровень, вы также получаете... 4 процента да и уже так и так далее и чем глубже уровень тем он шире шире шире шире шире шире шире становится и вы получаете все больше и больше наград и таким образом только только за счет вот таких вот переливов давайте сейчас я все сотру и начнем сначала можно заработать сейчас будем считать сколько да то есть мы отметаем да мы забываем про то, что у нас там НДТ есть, приносит нам проценты. Это все классно. У нас есть еще доход по матрице. Вот, получается. представим, что это вы. У вас первые три человека. С каждого из них по 4% от их пакетов. Сколько будет? 4 на 3. 12% можете получить вот отсюда. На третьем уровне у каждого из них уже по 3 места. Да? Соответственно, на третьем уровне уже 9 человек. 9 человек по 4%. Сколько это у нас получается будет? Давайте в математику поиграем. 30%. 6 процентов и того в сумме с первых двух уровней можно получить до 48 процентов только по матричному бонусу далее если вы хотите получать награды с более глубоких уровней тут уже э, как бы нужно будет вам лично поработать да то есть вот первый уровень второй уровень он у вас будет открыт сразу и без всяких обязательств но чтобы получать награды с более глубоких уровней, я хочу напомнить, что каждый следующий уровень 3 раза больше предыдущего. Это значит, что если было 9 человек на втором уровне, то на третьем уровне их уже будет 27 человек, да? а с каждого из которых можно получать по 3%, а это уже 81%. То есть с четвертого уровня это уже будет 243%, потом уже там 700 с копейками, потом уже больше 2000% и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, можно больше и больше и больше и больше зарабатывать со следующих уровней. Вот чтобы с них зарабатывать.. Нужно будет уже выполнять квалификацию. Так, я сейчас включу экран. Э и мы с вами подбираемся к самому сладкому, о котором о чем вообще я хотел рассказать. Сейчас я вам покажу этот слайд, чтобы мы понимали о квалификациях. Так, квалификации есть. Открываем. Вот. Чтобы открыть третий уровень, уже придется поработать, да, то есть нужна активность, потому что, э как раз таки, вот эти самые переливы, которые кофе пролил вот переливы, о которых мы говорим, да? то, есть то, что вот там спонсоры могут ставить, а как раз-таки эти переливы ставят активные люди. Что это значит? Это значит, что у тех, кто находится ниже, э -э им хочется, они зависят от того, какие им переливы будут ставить вышестоящий. Да? То есть, чтобы люди ниже зарабатывали по данной схеме, должно быть постоянное движение. То есть если э, под вами каким-то образом оказался участник, то система э, вас мотивирует, чтобы вы зарабатывали деньги для этого участника. Да? И если вы не активный, то система будет вас наказывать и не давать награды вот с третьего уровня и более глубокого. Но если вы чуть-чуть поработаете и зарегистрируете троих человек, Которые в общей сложности купят хотя бы э, И краудфандинговых пакетов Хотя бы на 1000 долларов То у вас откроется уже и третий уровень Соответственно четвертый уровень уже 6 человек И 2000 долларов в первой линии оборота и так далее Всего вот 10 уровней да, можно открыть Соответственно чтобы открыть последний 10 уровень Это нужно 24 человека И 128 тысяч долларов оборота в первой линии Вот А теперь самое главное Самое главное, вот прежде чем мы продолжим, я сейчас только вот объясню, какая-то доходность может вот быть здесь как раз-таки в столбцах показана. Вот первый уровень 12, да, до 12 долларов, это если пакеты все по 100 долларов, да, здесь учитывается. Система же не знает, какие пакеты будут, будут куплены Вот допустим, если будут куплены только пакеты по 100 баксов То такая вот будет доходность там, по матрице С первого уровня 12 долларов, с второго 36, с третьего 81, с четвертого 243 С пятого 729, с шестого уже больше 2000 долларов Это при условии, если у вас 100 долларовый пакет И под вами тоже люди заходят всего лишь по 100 долларов То есть только вот э, со 100 долларового пакета, только по матрице можно заработать вот такие вот деньги Теперь самая сладкое, самая сладкое, о чем нам сообщили вчера на этом международном зуме, где было больше тысяч человек. Вот теперь внимание! Вот это нововведение. Очень крутое! Невероятно крутое. Так, я когда услышал, я прям чуть в штаны не наложил от радости. Слового до туалета успел добежать. Так, сейчас я вам буду показывать. То есть, есть у нас. Вот первый уровень и второй уровень, да, мы только с него получаем награды без квалификации. Но сейчас ввели правило, что для всех людей, неважно, когда они будут зарегистрированы, либо 4 января на старте, либо через 3 либо месяца, либо через полгода, в смарт-контракте так организовано, что в первые 48 часов, когда вы регистрируетесь, у вас открыты... Все 10 уровней независимо от вашей квалификации. То есть, что это значит для первого дня? Вот сейчас мы имеем квинтессенцию наработки люди, которые нарабатывались на старт около трех месяцев. То есть, мы имеем количество людей сейчас на старте, которые примерно такое же количество людей зайдет э, в последующие 3-4 месяца после старта проекта, если брать текущие темпы, да, темпы линейные, если брать. Если они по экспоненте будут, то и там будут темпы быстрее. Но вот все эти люди, которые организовывались в течение последних нескольких месяцев, они все будут заходить в первый день, в первый-второй день. И вот на эти 48 часов у вас будут все эти уровни открыты. Это что значит, что если вы поторопитесь... Если вы поторопитесь в самом начале, подготовите себе трон кошелек и как можно быстрее займете позицию в этой матричной структуре, с большой долей вероятности под вами выстроится огромная структура, которая позволит вам заработать большие деньги по этой матричной структуре. То есть очень много, да, и соответственно вы уже можете сделать x и окупить свой депозит, свой краудфандинговый пакет и получить как раз-таки еще сверху профит и еще у вас останутся проценты от НДТК от его трейдинга. То есть вот насколько это круто. Но даже если, даже если каким-то образом вы там зайдете или или предположим, что случится так, что ну вы там зайдете на третий день или на четвертый день, и у вас переливов там будет не так уж и много, там может быть два уровня заполнится или один уровень всего лишь. Все-таки не стоит забывать еще и про эндотек, и он выступает как страховкой, да, что вы все равно будете получать профит, а не так, как это делается в других матричных структурах когда э, вы обязаны просто кого-то приглашать, чтобы заработать. Здесь этого элемента нет. И поэтому в этом как раз таки кроется крутизна данного проекта. 48 часов, ребята, это будет сумасшествие. Поэтому я рекомендую э, на старте покупать себе пакет, сразу покупать как можно быстрее себе пакет и уже чтобы сразу получать награды по данным бонусам. Есть еще одно важное замечание, хочу сразу, сразу оговориться. Есть еще один важный момент. Есть понятие, понятие компрессии в данной структуре. Допустим, что это значит? Сейчас я вам покажу, но и буду рисовать. Допустим, вот вы купили, например, захотели зайти на пакет за 100 долларов. Да? Но, например, под вами вот этот вот человек купил пакет за 1500 долларов. То в данной ситуации вы получите с этого человека 4% только от 100 долларов, то есть вы не можете получить награду, вы не можете получить награду от пакетов, которые будут в вашей структуре больше вашего. То есть, если бы у вас был бы пакет полторы тысячи долларов, да, то вы получите полностью. Если у вас будет только 100 долларов, то вы получите э, только от 100 долларов, а разница вот, да, от 1400 долларов, она пойдет э, по системе выше там, к вашим спонсорам кто по структуре выше вас у которых это условие будет удовлетворено у которых будет пакетов как минимум на сумму равную или больше чем на полторы тысячи долларов вот поэтому вот там мне задавали вопрос можно ли просто зайти на 100 баксов можно конечно можно и вы вероятнее всего очень хорошо на этом заработаете но э, мимо вас пролетит очень большое количество бонусов поэтому учитывайте этот момент когда будете выбирать пакет вот лично я буду заходить на э, на 9 пакет на 51 тысячу 100 долларов э, и я так думаю что Структура, я посмотрю, как оно будет там развиваться, разрастаться, но я вижу, что у нас команда большая, я думаю, что я за первые минут 5-10 заработаю еще сумму достаточную для того, чтобы сделать апгрейд и купить еще 10-й пакет за, еще за 50 тысяч долларов. Вот. Так что примерно такие будут темпы. Я сейчас, по крайней мере, вижу, насколько у нас уже большая структура. И я понимаю, насколько сейчас пойдут прям огромные чеки 4 числа. А дальше это все, конечно же, замедлится темпы, но заработки будут идти потрясающие, потому как мы будем еще иметь пассивный доход со стороны эндотека. Так, я надеюсь, эти элементы понятны. Давайте я проверю, может есть вопросы. Ребят, попутно задавайте вопросы. Очень большая комиссия за вывод. Да, комиссия большая, но э, если вы возьмете, допустим, какой-нибудь фонд, который будет управлять вашими деньгами, то в среднем э, там, там комиссия составляет 20%. 20. Да? Э, здесь комиссия состав... немножко больше среднего, это 30%. Но э, нужно учитывать, что из этих 30% половина разлетается по сети. То есть ее получает не эндотек, ее получают участники. И только 15% уходит эндотеку. А это значит, что комиссия в эндотеке ниже среднего, ниже 20%. Вы можете пойти обратиться в любой средний фонд, отдать им под управление свои средства и там комиссия в среднем будет 20%. Не считая ажио и обязательных каких-то там годовых платежей, которые тоже будут составлять там ежегодное обслуживание там 1,5% в год. Партнерские комиссии за вход 10% стоит платить. Да? То есть на самом деле комиссии там побольше будут даже вот поэтому это абсолютно нормальная практика и 15 процентов уходит обратно в сеть я сейчас о них подробнее расскажу так что это нормально все квалификации вроде не будет первые 48 часов после регистрации совершенно верно не будет мистер Хофс пишет что я Макиавелли, я микеланджело вот если первые 48 часов не будет квалификации то большие пакеты можно покупать без приглашенных людей совершенно верно Uh, всем привет. Привет, Грин. Если под меня переливом станут 3 по 100, то я не смогу выполнить квалификацию для третьего уровня. Если вы, если их uh... Если вы их пригласите, то по людям у вас квалификация уже будет выполнена. Но если они купят всего лишь по 100 долларов, то квалификация по сумме у вас выполнена не будет. То есть, соответственно, у вас будет по людям квалификацию вы сделаете, а вот 1000 долларов в первой линии не будет выполнена. Поэтому третий уровень не будет закрыт. На вам надо будет либо пригласить еще кого-то, либо чтобы эти три человека докупили еще краудфандинговые пакеты, чтобы в сумме это было не меньше 1000 долларов. А, да, нужны лично приглашенные. Совершенно верно. То есть, должны быть для открытия квалификационных уровней, должны быть не переливы, а должны быть лично приглашенные. Это, опять же, делается для того, чтобы люди, которые находили... Вот вы получили перелив да, от своих вышестоящих. И э, если вы хотите больше зарабатывать, то сделайте такой же подарок и тем людям, которые находятся под вами, с которых вы уже получили бонус. То есть это э, такая цепочка, которая должна э, призвана сподвигнуть всей этой системе расширяться и людям зарабатывать еще больше денег. Так, это то, что касается матричных бонусов. Но это еще, ребята, далеко не все. Это только вершина айсберга и на самом деле заработки здесь кроются гораздо более крупные. И сейчас я вам о них поведаю. Вот, я надеюсь, что с этим понятно. Да, моментом по поводу 48 часов и насколько это круто, а до старта у нас еще э, две недели. Я бы советовал вам, ребят, искренне бы советовал потрудиться, поработать и собрать команду на старт, потому что то, о чем я сейчас расскажу. То, о чем я сейчас сам расскажу. Может в прямом смысле слова изменить вашу жизнь. Я вот как, как профессионал своего дела, как сетевик, я прекрасно знаю, что такое оказаться в депрессивном состоянии. Потому что бизнес это вот такие вот горки. Да? Ты где-то успешен, где-то не успешен. Бывает, что у тебя бывает год неудачен, и ты ну, не зарабатываешь или где-то даже потерял деньги. И находишься в депрессии. И из депрессии тебя может выдернуть только крутая возможность, которую ты осознаешь. Вот у меня у самого было такое, вот 16 год для меня был очень сложный. И когда наступил 17-й год, у меня все очень сильно, резко прям поперло в гору. И я вижу, что картина сейчас очень похожа, вот как был 16 год. Вот, блин, ребята, вот... Мистика какая-то, но у меня, правда, в сейчас в 2020 году все дела были гораздо лучше, чем тогда, в 16 -м. но все очень похоже. В 2016 году летом был халвинг, в 2020 году в мае был халвинг биткоина. Похожая ситуация на рынке проектов, похожая ситуация с настроением людей. Люди, сетевики, в особенности, профессионалы, как-то как угнетены. Но сейчас, даже если вам кажется, что вам больше не собрать команду, Ребята, с таким проектом вы соберете команду, и очень большую, и все ваши проблемы останутся позади, поверьте мне. Я, я с очень большим количеством людей сейчас общаюсь, и люди прям расцветают с этим проектом. Вот действительно, тема круто идет. Я сейчас вам расскажу о возможностях, которые помогут вам 4 числа, тем, у кого все плохо, да, сейчас, сделать все разворот на 180 градусов, чтобы все стало хорошо, а у тех, у кого все хорошо, чтобы это было вообще просто замечательно, великолепно. И сейчас я вам расскажу. И сейчас я вам покажу, расскажу, почему, почему великолепно будет. Так, так, так. Сейчас я переключусь на на экран, да, вот на экран. И сейчас вы увидите все это великолепие. Так. Эм, э -э -э -э -э. Вот, у нас есть глобальная матрица, об этом мы уже сами поговорили, про уровни и так далее. Динамическая компрессия я рассказал. Вот, помимо матричных бонусов, есть еще 5 видов других бонусов. Но я хочу, чтобы вы поняли, что вот эти все остальные бонусы, о которых я буду рассказывать, они будут выдаваться только тем людям, которые лично будут строить структуру. То есть они возьмут свою реферальную ссылку с личного кабинета, и передадут ее э, другим людям, порекомендуют проект Daisy, Endotech, и по этой ссылке люди, соответственно, зарегистрируются, и будет выстроена структурная цепочка. То есть от вас будут приходить люди. За это вы будете получать дополнительные награды. И здесь, помимо матричного бонуса, есть еще реферальный бонус 5%. процентов. Так, у меня тот экран показывается, да, тот экран. Реферальный бонус 5%. Что это значит? Это значит, что от каждого пакета, который будет куплен по вашей рекомендации, если человек зайдет по вашей личной рекомендации, вы получаете 5%. Независимо от того, какой лично пакет куплен у вас. То есть, если, например, вы у вас пакет всего лишь за 100 баксов, но при этом... Вы пригласили человека, который даже купит пакет за 102 тысячи долларов, то вы получите больше 5 тысяч долларов только по ревке. То есть вы не получите как за 100 долларов, вы получите от всей суммы. Да? То есть купят там у вас за полторы тысячи долларов, значит 75 долларов пойдет вам лично сразу же инстантом на ваш трон кошелек тут же. Это нигде не будет застревать. Это все выплаты идут инстантом сразу же к вам на кошелек, не где-то там зависли. И вот 5% от каждого депозита лично приглашу, это прямой бонус далее матчинг бонус матчинг бонус это тоже невероятно крутой бонус вот если вы пригласите там например какое-то определенное количество людей которых вы лично пригласите вот от ваших лично приглашенных если они тоже проявляют активность или они получают переливы то вы от их дохода по матрице то есть допустим есть под вами человек например он заработает 200 тысяч долларов, да, то вы получите 10 процентов от его дохода. 20 тысяч долларов вы получите от того, что он получил, да, то есть отдельно вам система заплатит. То есть это 10 процентов от всего дохода по матрице вашей первой линии. То есть если у вас там все люди заработают миллион долларов, то вы дополнительно заработаете, кроме всех остальных доходов, еще сверху 100 тысяч долларов. Это помимо ревки, помимо матрицы, помимо процентов с MDTEC, а еще и вот матчинг бонус. Далее, вот есть Офигенная штука. Вот я рассказывал вам уже про квалификации: да, как открывать уровни 3, 4, 5, 6, 7. Для каждого человека, который будет только зарегистрирован в Дейзи, для него есть бонусный период, первые 30 дней. Есть бонус быстрого старта. Есть смысл поактивничать максимум, да, вот именно самые первые 30 дней приложить максимум усилий. Потому что в течение этих 30 дней для вас после вашей регистрации. Когда, э, если вы за первые 30 дней закроете от 3 по 9 уровень, неважно, допустим, вы закроете э, третий ур, квалификацию на третий уровень, то есть пригласите 3 человек, которые сделают депозит в 1000 долларов, то по истечении 30 дней для вас дополнительно бесплатно откроется четвертый уровень по матрице, то есть вам не нужно будет приглашать 6 человек да, и 2000 долларов оборота делать. То есть, таким образом, если вы 9 уровней откроете, да, и 64 тысячи долларов оборота сделаете, то 10 уровень, для которого требуется 128 тысяч долларов оборота в личке, у вас откроется бесплатно. Вы будете получать оттуда награды. Это очень круто. Но самое важное, самое важное, если вы выполните за первые 30 дней квалификацию на все 10 уровней, на все 10 то есть пригласите минимум 24 человека, у которых будут депозиты в сумме 128 тысяч долларов и больше. То есть важно понять, что это не обязательно должно быть именно 24 человека. То есть есть просто два условия. 128 тысяч долларов в личке и 24 человека в первой линии. То есть у вас может быть и 100 человек, да, и 128 тысяч это тоже подойдет. И у вас может быть э, один человек на 102 тысячи и еще 23 человека на, по 1000 долларов тоже вы закроете данный бонус ну там по 1500 вы закроете данные 10 уровней вот если вы закрываете 10 уровней то от всех заходов от всех продаж в Дейзи, всех абсолютно всех до единого ваша структура не ваша параллель неважно, все заходы от них берется 1,1 процента то есть заходит допустим 100 миллионов долларов значит берется 1,1 миллиона долларов и делится в равных долях между всеми людьми, кто закроет данный статус. И очень важно закрыть этот статус одним из первых. Представляете? Допустим, в начале этот статус закроет в первый день, например, там 100 человек. 100 человек закроет этот статус, а в первый день, я думаю, заходов будет ну миллионов на 100 долларов. То есть, ну это может могут могут быть просто огромные деньги, понимаете? то есть это только от этого бонуса в самом начале может прилететь прям до хрена. То есть осознайте этот момент. Очень много. И сайт, знаете, знаете, что сейчас самое смешное? Так как устроен э, смарт-контракт Трона, каждая эта операция, каждая операция, вот каждый заход, вот тысячи и десятки тысяч покупок пакетов от действующих и новых участников, вот от каждой этой операции в отдельности вам вот этот маленький процентик будет лететь автоматом в ваш кошелек. То есть вы получите просто десятки тысяч микротранзакций на ваш кошелек, огромное просто количество операций, и это очень крутой рекрутинговый инструмент, то есть вы сможете просто взять свой телефон с трон кошельком, просто подойти к человеку и показать ему, где нескончаемым потоком будут литься деньги на ваш кошелек, то есть э, это еще один вид бонуса, да, который будет доступен, так что у нас там, экран есть? Есть, вот, который будет доступен тем людям, которые закроют этот быстрый старт на 10 уровней в первые 30 дней. Вот здесь как раз таки показано на, этот, на этом слайде, что каждую минуту и каждую секунду к вам будут прилетать входящие транзакции с вашими наградами только по бонусу быстрого старта. Далее. А, вот эти, помните я говорил, что 10% акций а, как раз таки на участников НДТК. -а. 5% они распределяют среди инвесторов. Еще 5% будут распределены между э, людьми которые закроют вот этот вот быстрый старт вот то есть представляете да все остальные и те кто быстрый старт закроет то да, насколько этих людей будет меньше и соответственно насколько они больше акций получат то есть прям очень солидная дополнительная прибавка вот но и это еще не все есть еще один крутой бонус это называется infinity бонус как его закрыть и что это вообще такое вот infinity бесконечность это вот описывает целиком и полностью данный вид бонуса это бесконечный бонус если вы в первые 30 дней э, сделаете оборот не личный а со всей своей структурой то есть вы пригласили человека ваш человек пригласил еще кого-то еще кого-то те еще кого-то пригласили если вы совместными усилиями сделаете миллион долларов оборота в первые 30 дней или 10 миллионов долларов продаж не ограничено по времени То вы получаете этот Infinity статус С Infinity бонусом В 1% От всех продаж по вашей структуре То есть дополнительно С каждой продажи вы будете получать еще 1% Не важно на каком уровне По матрице будет человек Хоть на сотом все равно получите Вот, Соответственно 1% ваш Кроме того этот бонус на 2,5 уровня В глубину То есть если под вами кто-то на, точнее, на три уровня. Если под вами кто-то закрывает тоже инфинити, то и он получает 1% со всей глубины, и вы со всей его структуры тоже получаете 1%. Если под вами будет два таких человека подряд, да, один за другим, который закроет этот инфинити статус, то вы будете с их структуры, со структуры самого нижнего получать полпроцента, со структуры второго 1%, и со своей структуры тоже 1%. Это только от входа. Но еще этот бонус распространяется. Вот 1% вы будете получать от э, всех выводов, которые будут... Будут производиться в вашей структуре. То есть, допустим, в вашей структуре 10 миллионов долларов, да, предположим, оборот всего вы сделали, вы 100 тысяч долларов тут же получаете по этому бонусу к себе на трон кошелек, и, допустим, эти 10 миллионов долларов э, депозиты да, участников, они, например, сделали X2, и они вывели 10 миллионов долларов дохода. Вы с этого еще получаете 1% дополнительно, еще 100 тысяч долларов. Итого 200 тысяч баксов. То есть в, за весь этот цикл. Кроме того, есть еще один бонус, еще один, и он доступен уже всем, да, то есть не только Infinity, есть еще резидуальный линейный доход. Вот то, о чем говорили, что вот комиссия на вывод слишком большая, вот она небольшая, я уже объяснил почему, 15% входит в НДТ, и 15% распределяется между, между а, активными участниками структуры. Каждый раз, когда каждый человек, который находится в вашей структуре, когда он выводит, полученные от эндотека деньги, профит, каждый раз, когда он выводит и платит эту комиссию, с этой суммы начисляется по линейной структуре награды. С первого уровня 3,5% и со второго по десятый по одному проценту. То есть, если вы лично пригласили людей, которые сделали, допустим, депозитов на 100 тысяч долларов и в течение года, например, еще вывели профитом 100 тысяч долларов, то вы с этого получите половиной тысячи долларов только по этому бонусу. Это только с первого уровня. А там у вас в глубине, если, например, у вас оборот 10 миллионов долларов тех же, вы получите 100 тысяч долларов с глубины и с первого уровня еще 3,5%. То есть это еще один дополнительный бонус, который будет прилетать каждый раз, когда кто-то в вашей структуре зарабатывает деньги за счет трейдинга эндотека. То есть, вот такой вот еще один бонус. Ну, и вот, собственно, как распределяются деньги. И вот, как раз-таки, резидуальный бонус инфинити, о котором я говорил: что вот 1% от всех заходов и 1% вообще от всех выводов точно по, такой же, по такому же принципу. Да? То есть получаете резидуальный бонус отдельно, инфинити резидуальный бонус и еще инфинити от всех заходов бонус. То есть, вот, вот, вот, пожалуйста. То есть, э, я так э, заморочился, сел, посчитал примерно получается, что если вы активно будете строить сетку и у вас будет активная команда, если вы активный лидер, то э, вы будете получать где-то 10, 12, 13 процентов от оборота структуры. То есть сделайте 10 миллионов долларов оборота с этими бонусами, вы заработаете больше миллиона долларов. Где-то миллиона полтора долларов заработаете. То есть миллион 300, миллион 500 только по этим бонусам. То есть... Представьте себе, да? А еще не стоит забывать и о переливах, ведь это только будет ваша работа. Кроме того, над всем этим делом, над вашим благосостоянием будет трудиться не только ваша команда и вы сами, но и все ваши вышестоящие спонсоры. И не стоит забывать о переливах, о которых мы говорили в начале. Соответственно, к вам попадает... Достаточно, чтобы к вам попал, ребята, один какой-то активный лидер, крупный, ну, какой-то мощный, да, который сделает там миллион долларов оборота, вы уже даже в конце концов, да, там, ладно, в первые 48 часов квалификации не надо выполнять, но вы в конце концов можете э, за первые 48 часов, э, по, на вторые, если вы видите, что под вами разрастается структура, вы можете сами под себя, даже если вы не умеете приглашать или не хотите, сами под себя ставите аккаунты, просто регистрируйте по своей ссылке, собственные же аккаунты, выполняете квалификацию и достаете по этим уровням. То есть если под вас попадет активный человек, это вполне себе вероятно, и он насчет под вами строить сетку, то считайте, что вы прям споймали бога за бороду. Выполняете эти квалификации и живете себе долго и счастливо, и зарабатываете. То есть вот как работает вся эта система. И это реально крутой проект, это очень круто и мне нравится, что э, здесь все-таки вот именно вот этот важный элемент, что это все-таки настоящая, по, по на самом деле настоящая компания Endotech. То есть они действительно занимаются тем, о чем заявляют и этому есть масса доказательств. Кстати, заходите в наш чат. М -м, сейчас. Сейчас я покажу вам наш чат, и где важный, точнее мой чат, вот где есть важные моменты по поводу эндотека. Сейчас, вот есть закрепленный, вот в описании есть к данному видео ссылочка, это чат моей первой линии, важно понимать, что это чат моей первой линии, это не командный чат здесь когда будет стартовать проект как только он стартует я дам свою реферальную ссылку и я закрою вот сообщений поэтому ребята сетевики не приглашайте не приглашайте сюда своих людей я сделаю этот чат общим. Я его сделаю общим после того, как проект стартует на второй день или уже во второй половине дня. На второй день, скорее всего. Но в первый день я закрою здесь сообщение, здесь будет только лишь моя рессылка. Каждый из вас должен делать свои отдельные чаты, свои формы. Вас много, я знаю, но в этот чат не добавляйте людей. Это конкретно мой чат. Вы со своими командами работаете отдельно. Потом, когда все дело стартует, уже все расставятся. Соответственно, я этот чат, если вы захотите, сделаю общим. Я запрещу здесь реферальные ссылки, и мы уже сможем здесь совместно как бы использовать его как основной чат. Здесь много людей уже достаточно у нас. Вот. И в этом чате, вот, если вы считаете, что пригласил в этот проект вас я, если, если не я вас пригласил, а вас кто-то приглашал уже ранее, пожалуйста, не нужно этого человека кидать, идите именно к нему. Идите к этому человеку Он все-таки первым донес до вас информацию Идите к нему Вот, Соответственно, если я То заходите в этот чат И здесь есть закрепленные сообщения Видите, я нажимаю на одно И появляется второе да? то есть Они все по порядку идут И здесь есть масса, масса важных Вещей, вот, допустим, можно найти все наши презентации и, например, в то же время документы. да Кому интересны документы, пожалуйста, вот документы эндотека, все есть. То есть, потому что многие спрашивают, что там, где документы. вот По поводу аудита смарт-контракта, скоро он будет, тоже публично доступен. Что могу сказать? Контора в очень, в очень, в очень, очень, очень крутом состоянии стартует. Вот. Так что давайте сейчас буду отвечать на вопросы. Какие у нас есть вопросы? Для крупных сетевиков это проект всей жизни. Да, Владимир. Если вы э, даже не то что крупный, а просто, просто сетевик или, допустим, человек, который хочет научиться в этом, вы тоже на этом сможете отлично заработать. Благо все возможности для этого есть. Есть ли смысл выйти сейчас с Just Game, чтобы на эти троны войти в Daisy. <свы> вот, кстати, по поводу Just Game. Вот давай, давайте. Just game. Вот вся эта ситуация, знаете, она мне напоминает Just Game. Вот. Но Just Game я не могу сказать, что это прям <свы> было круто. Потому что это было не круто. Потому что разработчики, когда запускали Just Game, они схитрили, они очень плохо поступили, а там как раз таки не было элемента пассивного дохода, как в НДТКе. И естественно они запороли, они сделали так, что был, они сами закинули свои деньги в самом начале, в итоге все остальные, получается, работали на них. И даже я, который, как только открылся сайт, я закинул сюда миллион восемьсот тысяч трона. И только сейчас у меня один миллион сто тридцать три тысячи набежало. То есть я еще в тронах не окупился. В долларах я сделал x2 почти, но в тронах я до сих пор не окупился. Но, вот как бы это совсем разные проекты, совсем разные структуры. Абсолютно все здесь по-другому, здесь другие правила, не обращайте внимания, собственно. Просто для тех, кто участвовал в JustGaming, ребята, вот представьте, что бы было бы, если бы в джаз-гейме при всех прочих равных, да, вот здесь тоже 50% разлеталось по маркетингу, 50% уходило как раз-таки тоже по схеме. Вот. Но вторые 50% никуда больше не шли. А вот что было бы с тем же джаз-геймом, если бы было бы вот составляющая, как у эндотек, у Дейзи? Если бы я мог на а, свои троны получать еще пассивный доход 300% годовых. Блин. Да я бы уже сделал иксы в троне за этот год. Вот чтобы было. И цены не было бы этому проекту. И он бы работал, бы, и поток был бы, и доходы были. А так, естественно, ну что, пассива нету. Есть только джекпот какой-то сказочный, за который все борются И для того, чтобы за него побороться, нужно заплатить одну копейку Соответственно, люди по одной копейке закидывают И ну, у меня на мой депозит огромный миллион 800 000 да, прилетает всего лишь 100 тронов в день Примерно 100-200 тронов в день Это ничто вообще Стоит ли доставать отсюда свои троны? Ну, не знаю я, я не буду доставать Вот я думаю, что у них там может еще что-то выстрелить, да, вторая волна быть. Просто здесь другая механика, и, в общем-то, сейчас не о Just Game, будем говорить. Вот, но я пока что подожду. Я думаю, что там еще в итоге получится заработать. Но надо подождать будет. Вот, я кушать не просит, я не увожу с этого смарт-контракта деньги. Вот. Вы как считаете нужным. То есть, я просто и так без того буду хорошо заносить. Поэтому я не увожу. Вы не знаю. Может быть, может быть, стоит. Вот. Так что так. Так, вернемся дальше к вопросам. Эд, ты, наверное, в личку заранее скинешь своим ссылку. А, смотри, Павел. К сожалению, вот сейчас уже поговорил с людьми. Очень много людей, очень много людей хотят зарегистрироваться. Я, к сожалению, пока буду рассылать в личку каждому. У меня это займет минут пять. Даже если я буду просто капслоком быстренько, максимально быстро каждому рассылать, это будет очень долго и это потеря. Поэтому я ничего никому не буду в личку рассылать, как только, только старт в ту же секунду я кидаю ссылку в чат. В чат, который в описании. Все вообще. Только так. ну Потому что это, это не вариант. А, возьмем уровень номер 4. 4% платится за стоимость уровня. То есть 800 долларов или же суммы, потраченные на пакеты. То есть 1500 долларов. Со всей суммы. Со всей суммы, потраченной на пакеты. Но с четвертого уровня не 4%. А, а четвертый пакет вы имеете в виду? Четвертый пакет, да. 1500 долларов. Со всех пол, 1500 долларов. Так. Эдуард, первые 48 часов можно будет покупать все пакеты без личников, совершенно верно. Пакеты можно покупать без личников. Вы покупаете пакеты столько, сколько угодно, без ограничений, вплоть до 10. Если вы захотите получать квалификацию открыть квалификационный уровень более глубокие, тогда вам нужны будут личники. Чат uh, да, чат Так, еще один момент важный, забыл сказать. Uh, максималка, да, 10 пакетов 102 тысячи долларов. Но uh, для VIP клиентов, кто больше 102 тысяч долларов хочет занести, то что uh, вот у нас есть до 7-го пакета включительно 50% уходит в трейдинг, 8-й, 9-й, 10-й, 70% уходит в трейдинг. Если вы хотите больше, чем 10 пакетов отдать эндотеку под управление, то уже начиная с суммы больше, чем за 10 пакет, которых нету в Дейзи, вы уже будете работать напрямую с эндотеком. Вам выделят персонального менеджера, и средства под управлением энтеком которые ну, вы хотите чтобы это такими управляли управлял э, будут храниться на вашем биржевом счете и подключение будет происходить по api минимальная сумма будет 20 тысяч долларов при таком раскладе и таким образом все сто процентов средств будут э, уходить в трейдинг то есть соответственно вы уже на всю сумму будете получать самые вот там 300 процентов годовых то есть это если там крупные инвестора сейчас на смотрят то это, такая возможность тоже есть так Uh, возможно стоит зайти на чтобы заработать сначала так 4 процента новых получается каждый вышестоящий или 4 процента делится на всех вышестоящих. 4 процента от каждого купленного пакета под вами от каждого да то есть на каждом из уровней до да? первый второй там на третьем уровне уже 3 процента и так далее то есть каждый получает. То есть вы получили, допустим, человек стал под вами в первый уровень, вы получили 4%. Ваш спонсор или ваш человек по структуре, кто над вами, для него этот человек уже будет на втором уровне, потому что вы будете на первом. Соответственно, со второго уровня он тоже получит 4%. И так далее, вплоть до 10 уровней. Соответственно, таким образом распределяются вот эти средства по структуре. Так, теперь, теперь, буквально напоследок. Фух. Опять, опять у нас затянулось уже больше часа, я не могу об этом проекте коротко рассказать Ну хоть ты тресни, очень много всего Сейчас 5 минут еще расскажу про нашу команду MyTeam Значит так, сейчас экранчик включу У нас есть собственный, собственный портал MyTeam Мы прием новых партнеров включим в него, когда стартует Дейзи Потому что нам нужно верифицировать именно партнеров нашей команды. И для партнеров нашей команды у нас есть особенные бонусы. Первые бонусы. Это, конечно же, обучение. Это обучение. Обучение от профессионалов собственной отрасли. Мои уроки, уроки других партнеров нашей команды, уроки специалистов, приглашенных со стороны, из разных отраслей, из разных социальных сетей, из YouTube и так далее. Именно профессионалов, то есть не просто людей с улицы, а которые научат вас, как использовать социальные сети, привлекать внимание и осуществлять продажи. Поэтому, если вы сейчас думаете, что вы не сможете никого пригласить, или не знаете, как кого приглашать, или вам стыдно, или вы стесняетесь, я не знаю, какая из причина, но вы бы хотели то у нас будет для всех партнеров нашей команды в рамках проекта Дейзи Каждому бесплатно бесплатно каждому нашему партнеру будет открыт доступ к нашей тренинговой платформе, где регулярно будут проходить тренинги. Далее, второй пункт: регулярно, два раза в неделю, либо я, либо другие наши партнеры, минимум два раза в неделю, мы будем проводить прямые трансляции, презентации, на которые вы сможете приглашать своих партнеров. На этих презентациях не будет рекламироваться ни реферальная ссылка, поэтому можно будет свободно туда приглашать своих партнеров. И чтобы вам было легче туда приглашать своих Партнерах. На каждой из таких презентаций мы будем разыгрывать призы, такие как разыгрываем сейчас. Я не знаю, будет это по 3 приза по 100 долларов или по одному призу, или по 5. Все будет зависеть от того, насколько большой у нас будет команда. Но благодаря этому механизму вам гораздо проще будет пригласить человека, чтобы так сказать, заплатить ему за возможность послушать эту информацию, потому что э, человек, э, люди многие крайне неповоротливы, и им ну, нужно какой-то дополнительный мотив, да, чтобы они могли послушать и понять, насколько это круто. Соответственно, э, вот этот второй инструмент нашей регулярные именно только для нашей команды презентации тоже будет помогать вам строить структуру в купе вместе с этим обучением. Далее, вот помимо этих конкурсов розыгрышей у нас также Сейчас действует в команде в команде promotion, который я объявил сейчас от себя. Это розыгрыш роликсов. Э, сейчас мы найду эту информацию. Вот, промоушен на роликсы. То есть, помимо вот этих вот всех бонусов, которые есть. Э, так, что там у нас с экраном, э, которые дает сам проект, я лично от себя, э, партнером нашей структуры, объявляю промоушен ролик идейджаз 41 выполнены в золоте и стали то есть если вы выполните личный оборот за первые 30 дней в размере 150 тысяч долларов или групповой командный оборот 250 тысяч долларов при этом чтобы э, на одну из веток приходилось максимум половина то вы зарабатываете э, от меня вот этот вот ролик то есть я лично вам его от себя подарю. Поэтому это дополнительная мотивация. Это только в рамках э, партнеров нашей команды действует. То есть это тоже дополнительная помощь для нашей команды, для наших ребят, чтобы вам было интереснее э, здесь работать вместе с нами и зарабатывать. Э, ну и помимо этих, э, мы также часто проводим различные конкурсы, связанные с мотивацией развиваться в том же Ютубе, там конкурсы на лучшие обзоры с достаточно крупными призовыми, призовыми бюджетами, там несколько тысяч долларов каждый может выиграть, там или поощрительные призы 10 долларов вообще каждому, кто примет участие. То есть, такие вещи у нас тоже будут. И будет после старта. Скажем, после старта я определенно точно скорее всего объявлю конкурс на лучший обзор по Дейзи. И за каждый обзор, даже если он не выиграет, каждый участник получит минимум 10 долларов. То есть это тоже будет и призовые места, скорее всего, там первое место будет 1000 или 2000, или 3000 долларов, что-то вот такое, наверное. То есть как только все это дело стартует, я сразу же объявлю о таком конкурсе тоже. В общем, также я планирую, в зависимости, конечно, от того, насколько у нас будет крупная команда, я планирую... Что мы будем проводить какие-то командные встречи, какие-то обучающие лагеря, куда можно будет поехать в какую-то теплую страну. Естественно, нужно будет лидером ездить за свой счет. И это я уже оплачивать не буду. Но я возьму на себя организационную часть для того, чтобы нас всех собирать, укреплять наш командный дух. И мы могли знакомиться вживую, не через онлайн, а где-то в приятной среде и в общем то я намерен здесь работать с командой максимально эффективно и максимально плотно и продуктивно эффективно продуктивно в общем я собираюсь отдавать себя самого этому проекту поэтому ребятушки присоединяйтесь и зарабатывайте и конечно же конкурс сегодняшний конкурс на 100 долларов как сейчас заработать 100 долларов это поедем ли мы на Бали ну, Бали далековато, билеты будут дорогие для людей, я думаю, надо что-то поближе. Будем выбирать то, что дешевле, потому что я бы, если будем собирать людей на командную сходку, то надо, чтобы как можно больше желающих могли себе это позволить. Будем выбирать что-то, посмотрим. Правильно ли я понял, что с первых двух уровней невозможно заработать больше 44, 48% правильно? от суммы своего пакета. И опять же, к примеру, четвертый уровень от 800 долларов, а общий деп полторы тысячи долларов. Так вот, 44% от общей суммы или, или от 800 долларов? От общей суммы, это я уже ответил на этот вопрос, а с первых двух уровней максимум 48% до 48%. Так, как стать партнером? Партнером стать нужно быть э, зарегистрирован в проекте DAISY у любого человека, который зарегистрирован в рамках нашей команды MyTeam. Вот, да, Крым, Крым как вариант, возможно, да. Э, так. Так, теперь конкурс. А так, что выше, выше, выше, что выше. Может, какой-то вопрос, ребята, пропустил. Продублируйте его, пожалуйста. Очень большой приток придет людей в первые дни. А что через месяц-два? Сетевики здесь заработают, а обычный инвестор особо не заработает. Смотри, Даниэль, дело в том, что есть пассивная составляющая, и она есть. Да, то есть пассив может быть меньше, чем в других хайп-проектах. Точнее, я бы не сказал, даже в других. Потому что это не хайп проект Хайп проект это проект, где есть легенда Здесь не легенда, но хайп проект Понятное дело, там тоже есть риски, только они другие Здесь тоже есть риски, они другие Здесь риск то, что там не наторгуют там Или наторгуют в убыток, там есть риск Что пирамида схлопнется Закроется по тем или иным причинам вот. И там, и там есть риск потерять деньги. Но здесь есть другая составляющая. Здесь все равно есть, идет хороший приток денег от пассива. Кроме того, огромный приток денег от переливов, в особенности в первые 48 часов, плюс огромные доходы от активности. Это, об этом не стоит забывать. Поэтому я думаю, что очень многие люди даже, даже без приглашений хорошо здесь заработают. А тем, кто захочет работать, мы готовы помогать нашей команде людям зарабатывать. То есть было бы желание, да, и заработать можно неприлично много. То есть это возможность. Вот у нас новый год начинается, новый год с, нов с новым проектом, с новой компанией. А, давайте, вот кто хотел бы изменить немного, у нас сейчас реалии другие. Коронавирус, я думаю, что следующий год будет не лучше этого в плане вот, ограничений. И нужно, я думаю, все уже поняли, что нужно меняться. Вот это возможность, используйте ее. Какие страны сразу заходят? Пфф, очень много. Очень много, только у нас в команде огромное количество представителей из разных стран. У нас э, и почти вся Европа, и Турция, и Филиппины, и Китай, и Камбоджа. Э, кто там у нас еще есть? Э, индусы у нас есть, уже обзоры там пишут вовсю. У нас большая ветка появляется именно в рамках нашей команды. Только наша команда, тут огромное просто количество людей. Uh, есть другие команды, блин, у них там тоже все походу очень прекрасно идет. <laughs> тут, тут и, и важно еще понимать, что здесь uh, люди, сети, здесь сетевое комьюнити Если вы зайдете на YouTube, то вы uh, увидите не так уж и много обзоров на YouTube, то есть их мало на самом деле. Почему? Потому что как-то так получилось, что именно сетевое комьюнити, а сетевики они работают чуть иначе, они работают в основном ТТТ, -а с людьми общаются в зумах, они на YouTube мало кто из них выходит, а вот сетевое сообщество чем, чем оно отличается от блогерского сообщества? Тем, что оно долго и упорно способно бить в одну точку, не бросая проект. И именно с таким сообществом я понимаю, что этот проект пойдет и дальше. Не только на старте рванет. Я уверен практически, что он будет идти и дальше после старта и будет дальше развитие. Потому что я вижу, какие люди сюда зашли. Вот. Ну и плюс пассивный доход от НТТК -а вероятнее будет этому способствовать. Да? Вот. Так что развитие, я уверен, будет и после старта. Вот. Почему 15 не стартовал проект? Потому что 15-го еще не был готов аудит смарт-контракта. 21-го не стартовал, потому что э, не хотели запускать смарт-контракт. Э инициировать потому как в эти дни как раз сейчас проходит очень большое обновление в блокчейне трона и уже еще раз переносить на пару дней там на 25 число уже не имеет смысла потому что у всех уже праздники европейцы там празднуют свое рождество у нас новый год на носу и соответственно соответственно мы Uh, так, уже звонят со всех сторон. Соответственно, uh, уже реш... было принято решение уже после праздников основных праздников по всему миру. Понятное дело, что у нас тоже праздники идут, но uh, вот 4 января это уже окончательная дата старта. Ну хочу, кстати, отметить, что когда говорили про 15 про 21 декабря, говорили, что примерная дата старта. То есть не говорили, что это точно. Сейчас по поводу 4 января говорят, что это уже точная дата старта. Переливы со всех команд, я правильно понял. Нет, переливы только от тех, кто находится над вами. То есть, Потому что ну, по структуре да, нужно же понимать, что если, допустим, у вашего спонсора есть вы и есть еще кто-то, то тот, кто с вами наравне, это ваша параллель. И от него переливы к вам никак не пойдут. Но от всех, кто выше вас, переливы, да, от всех идут. Так. Давайте я расскажу, как выиграть 100 баксов. Что-то мы не можем закончить Я уже охрип, мы уже полтора часа здесь Ё-моё, я хотел короче сделать Но не получается Я надеюсь, ребята, вы там не позасыпали Я очень надеюсь на это Так, теперь конкурс Показываю, что нужно делать Так, ребятушки, сейчас Когда мы закончим данный, данную презентацию Данный вебинар Где-то минут через Пять то есть у вас тут вот э, блока комментариев нету. Вы вот можете писать только вот здесь, да, так как сейчас идет прямой эфир. Э, но, когда прямой эфир закончится. Когда прямой эфир закончится. Ой, не туда переключился. -мо, что же я делаю? Сейчас, секунду. Так, надеюсь, поток идет дальше. Так, у нас идет прямая трансляция. Я надеюсь, я ее не сбил. О, Господи. Мог сбить. Ну, вроде бы все в порядке. Так, когда прямой эфир закончится, у нас вот здесь вот внизу у вас откроется поле комментариев. Это будет где-то через 5 минут после завершения прямого эфира. Что вам нужно сделать? Вам нужно написать свой Telegram или, скажем, свой WhatsApp. Например, да. И подписать, что это WhatsApp, да? И вставить адрес своего трон кошелька. С которого вы хотите участвовать в проекте Daisy, то есть, как зарегистрировать трон кошелек. Вот, опять же, напоминаю, здесь инструкция есть внизу. Вот инструкция по подготовке к участию. Это здесь как раз именно про трон кошелек, вот. оставляете такой комментарий. Где-то через дня два-три я запущу прямую трансляцию на своем аккаунте Facebook. Ссылку на э, эту прямую трансляцию на свой аккаунт я э, заблаговременно скину в, наш, в мой свой чат Daisy. Э, Daisy My Team. Вот. И в прямом эфире, используя сервис YouTube gift э, я выберу рандомно. Три комментария, три человека и эти три человека получат в награду 100 долларов на покупку пакета в Daisy. Награды, значит, я буду переводить в криптовалюте Tron. Точнее, я буду переводить не по 100 долларов, а по 110 долларов. И эти деньги вы получите за сутки до старта. Чтобы там... Курс трона, он скачет, чтобы конкретно вы э, уже имели деньги для покупки данного пакета. Вот, собственно, вот э, такой вот будет конкурс. Вот такие конкурсы у нас будут практически каждую презентацию, будут еще и другие, так что присоединяйтесь и зарабатывайте. Да, еще забыл. Обязательно, обязательно лайк нужно поставить. Обязательно, если лайк не поставить этому видосу, э, ну вот, обижайтесь не обижайтесь, э, это вот. Мое законное право. Если хотите 100 баксов, пожалуйста, лайк поставьте. да. То есть Я же, наверное, заслуживаю, если вы выиграете 100 долларов лайка от вас. Так что, если как бы вы не против, то я был бы вам очень благодарен, чтобы вы еще мне лайк поставили под этим видосом. Поэтому, ребятушки, пожалуйста, лайки. Вот. На этом у меня все. Так, давайте еще пару вопросов. Сейчас еще на пару вопросов отвечу. И будем закругляться. Эд, привет. Если открыл 9 уровень в 30 дней, откроется 10, считается быстрый старт. Нет, нет. Если только 10 уровней откроешь за 30 дней, тогда будет быстрый старт. Если 9 уровней откроешь, то тебе бесплатно откроют 10 уровень. То есть у тебя при квалификации на, 10, на 9 уровней будет открыто 10. Вот. Хочу отвлечь тебя от этой темы. Вопрос: P2P, как обмен крипты, обмен валют? Что можешь сказать? Нормально, о чем. Смотри, какой P2P обменник? Главное, чтобы там э, хорошая система гарантов была. И все. Чтобы он, как бы, гарантировал. Есть P2P обменники, на смарт-контрактах работают. Там вообще с этим все в порядке. Абсолютно. То есть смарт-контракт всем управляет. И главное, чтобы операторы были в сети. Вот, так что нормально отношусь. Вот. Есть еще э, автоматические смарт-контракты, децентрализованные биржи, считай, P2P, можно сказать, своего рода. Вот децентрализованные биржи. Так что да. Нормально отношусь. Все, ребят, вижу вопросов больше. А, профит будет жирный или очень жирный? Очень жирный. Все, ребяточки, на этом у нас все. И я всем... Да, нужно указать свой трон кошелек. Все верно. Я всем вам желаю очень жирного профита. Очень жирного. Ждем 4 января. Работаем, подготавливаемся. 30 дней после старта, еще 2 недели до старта. Каждый из вас может выполнить быстрый старт. Работаем. У нас большие перспективы, большие возможности. Спасибо вам всем за то, что выдержали весь этот прямой эфир. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока и до скорых встреч.